Всем утра. Погода прекрасная. Ветра нет. Море шелковое, чистая, вода прозрачная. Шезлонги уже стоят и ждут гостей, которые прилетели в Паттайю. С 1 ноября Паттайя официально открылась и за первые две недели приехало порядка 3000 человек. Да, практически все они прилетели по программе Test and Go. Что это значит? Это значит тот, кто влетает в Таиланд дает сразу же один тест пациенту одну ночь ночует в отеле, и если тест отрицательный, то сразу же свободен, волен перемещаться куда угодно, отдыхать, переезжать. Но, к сожалению, россияне не попадают под эту программу. И сколько из трех тысяч наших прилетело? А, кажется всего человек 300. В общем, если они прилетели, то они прилетели по программе либо стандартного карантина, 10 дней, либо же по программе песочница. Про таких я слышал. Они уже где-то ходят по городу. Что такое программа Песочница? Программа «Песочница» доступна тем, кто полностью вакцинирован. Но если мы говорим про россиян, то это должна быть вакцина «Спутник Ви» обязательно, две дозы. И тогда вы можете прилетать сюда сразу же напрямую в Паттайю, бронировать себе отель из специального списка «Ша плюс», и также сдавать первый тест ПЦР, ждать результата отрицательного, и также быть свободным гулять где угодно по Паттайе, но, увы, придется возвращаться ночевать в отель. Это единственное отличие и условия первых ночей, вот в этом выбранном отеле нужно ночевать. Но тем не менее, это уже очень-очень легкая схема, которой воспользовались и наши знакомые, и подписчики. Ну и я думаю, что в перспективе очень много людей прилетит, потому что я вижу чаты, там активное обсуждение, как приехать по этой программе. Ну, честно говоря, я не понимаю, чем это отличается от обычного приезда по той который был раньше. Пролетел, живешь в отеле, семь дней. Хочешь остался на 14? Ну то же самое. Еще ходим в масках, на входе в каждый магазин измеряем температуру, везде стоят санитайзеры. И, конечно, ограничения сохранены, потому что каждый день в Таиланде выявляются примерно по 7 тысяч новых заболевших. Ну, посмотрим, как Паттайя изменилась. Мы специально выбрали будничный день, чтобы показать город, как он есть и, ну, собственно, куда вы приедете, да, что будет вокруг. Да, потому что обычно в субботу-воскресенье приезжали жители Бангкока, создавали нам тут тусовку даже в пандемию. И казалось, что карантина никакого нет. Что же, что же сейчас ждет тех, кто уже приехал или только собирается? Покажем. Новый год ждет. Да, Мэри уже прошел. Новый год уже. Идем стандартным туристическим маршрутом. А что туристы делают обычно в 8 утра, едут на Калан. Калан сейчас открыт, паромы ходят, как обычно, каждый час отправляются с пирса Балихай. Все еще стоит 30 батов на человека. Посмотрим, кто едет. Вот так же спидботы. Че почем? 200 из человека, да? 150. Туда-обратно а, туда 200 бат. Да, один-один. На одного человека 200 бат, туда-обратно. Вот бич? Манги бит. Yeah. Ага, и на Манки бит. Констент. Окей, так я. Ну вот, 200 бат, Манки бит туда-обратно. Все по-русски. Здесь забыли. Черт возьми. Рус, русскую мову. Так, здесь. А, скам. Ну вот при выходе на пирс нужно подсказать температуру. Единственное, что тепловизоры, они по, по росту это для, для низковатых, приходится приседать. Никаких не требует ни паспортов, ни QR-кодов, то есть абсолютно всех пропускают. Просто главное измерить температуру. Вот время актуальное здесь, как ты думаешь? Время актуальное, но нужно смотреть, куда идет паром. Вот это идет на пирс на бан в деревню. С 7 утра ходит ворон. Потом 8-9 утра идет на пляж в Потом в 10 утра можно опять ехать на бан. 11-12. Да, ⁇ а, ну, уходит. Так да. сохранилось. Каждый час просто на разные, да? Это на бан, это обратно с набана банк кто не знает это там где это вы приезжаете к комнату кто-то на, тук на какой-то еще пляж дальше. это на банк получается последний 1830 а это давен первый 8 9 11 И оттуда последний в 5 вот это вот актуальное сейчас сто процентов забиты, но в основном тайцами, из иностранных туристов мы видели буквально парочку. На самом деле на пароме было много белых тайцев. Бангкок на выгуле. Бангкокцы продолжают отрываться, пока иностранцы не вернулись. Самые любимые районы были у российских туристов. Ну, пожалуй, один из популярных возле отеля Паттайя Парк. Отель работает, аквапарк на территории работает. Можно прийти, взять абонемент, покупаться. Пляж открыт, шезлонги все стоят, сдаются в аренду. 50 батов стульчик, 100 батов лежачий. Можно купить круги, детские игрушки. Людей нет. У ну, нас тоже русская улица. Ну, недаром она так называлась. А, все здесь было, наверное, только ради нашего соотечественника. И пока не вернутся русскоязычные гости, останется она закрытая. Ну так как видишь, вот, допустим, Севен уже заработал. Он все, все время стоял закрытым, все тем не менее. Так, ну а и что. И это же... все. Это все, да. Ну вот давай еще посмотрим рынок. Ну да. Mm -hmm. это, даже травой все поросло. Скоро будет уже два года, как тут все закрыто. Ну, за исключением буквально пары ларечков, которые открылись совсем недавно. Вот один с тайской кухней. Да. Ну, как бы он это, он и был здесь, да, судя по меню, он такой стар, старенький. И еще один ларек, да. пока что еще рано, он закрыт, с европейской кухней. Кажется, греческая. Греческая. Да. Оно вот написано, Greek food. И он сбоку еще один с тайской кухней. И все. Ну, я думаю, как бы все дело за, за туристами. Приедут э, наши, можно так сказать, наши, в общем, разные наши, иностранцы различные. Вот, и все заработает, конечно же, очень быстро. Привет! А ты туристов ждешь? Ждешь туристов, чтобы они тебе кормили, на столе разрешали сидеть. Работает вот а -а -а. И Здравствуйте. А -а -а. Работаете? О, даже такое. Нормально. А -а -а. О, есть по-русски. По-русски, Мы ходим, снимаем, кто выжил в катаклизме. А мы Да. Здравствуйте. А -а -а. Мы так посмотрели, вы одни тут работаете, да, сейчас получается, да? Ну, а не него людей, конечно, ну, соответственно, ИППши нету. Ну, поня не, это понятно, да, ну, Да, покажем вас, кто выжил. Вам удачи, дождаться туристов, уже дождались, да? При лучше людям люди боятся. В тишине пока что отдохните. Ну вот Антошка работает еще. Не так давно видели, как Печора работала. Ну, а во всяком случае, они точно, вот я знаю, работали на вынос. И самое-то главное, что всегда было на этой улице, самое-то полезное – это экскурсии. То есть сейчас, если туристы приезжают, где им брать экскурсии? Раньше они могли приехать на эту улицу, выбрать себе понравившийся тур, поговорить по-русски, рассказать, что им нужно оплатить порой даже рублями, а сейчас здесь все закрыто но ну, парки работают, аквапарки, зоопарки. Если туда можно приехать а, самостоятельно, то вопрос а, по поводу традиционных обычных экскурсий, там в море выехать, там с гидом куда-то, ну, по-нормальному, да? Как Или на группы. пару дней а, раньше, И помните, экскурсии же были ну, популярны, да? Таких, конечно же, вариантов сейчас почти нет, хотя вот есть одна компания, которая а, активно начала публиковать в соцсетях, ВКонтакте, Фейсбуке свои посты. Если поищите, ну, в местных группах, то найдете. Они организуют а, экскурсии, какие были раньше, начали, но это в большей по степени... Да, По более да? группы и такое более как получается индивидуальная поездка но тем не менее она уже есть и чем больше будет туристов мне будет лучше и, кстати у них работает а, офис проверить надо. надо проверить но ну, сначала зайдем перекус перекус перекус Нам говорят, берите конвертики конвертики сэндвичи треугольнички. треугольнички да. Ну, как бы можно нормальной еды поесть, косолеток полно, даже новые различные есть, смотри. Или это новое оформление. Ну, вот старенькие, вкусненькие. На самом деле есть не хочу, сейчас просто перекус, потому что дома еда есть. Сэндвичи. Вся палитра прежняя сэндвичей. Все время какие-то апдейты есть. Маленькие грибы, крем-чиз. Угу. Вот это что-то новенькое, что это? Айбейк, Сырное что-то, что-то очень сырное. Круассанчики новые. Раньше были просто сосиской, либо с колбаской. Сейчас ветчина, грибы, сыр. Ну, так вообще не сильно поменялось, но, в общем, вот из -за такие закусок что-то периодически новенькое можно пробовать, как всегда. Знаешь, что мне интересно? Мне интересно вот. Вот это. Похожее на шампунь. Цейлонский чай, молочный, молочный, цейлонский чай. Да, просто стоишь, шампунь стоит в еде, как бы, и вопрос, да? Молочный, цейлонский чай, прикольно. Ты пробовала? попробовать? попробуй. Возьми только другой, этот протек, Да, вижу, есть такой. Давай пробу снимем. Окей, и что-нибудь. Вот, и смотри, какие сладкие круассанчики. Вот такого еще нет. Но это не с холодным, это с горячим надо. Вот это, кстати, вкусное очень. Это вообще похоже фактически на это, на оладушки. Вот по, по вкусу как оладушек, а внутри крем, ну как крем из бутылки вот этой, который, вот шоколадный, взбитой сливки, да, ну и вообще классное. Ну тоже лучше с горячим. А с холодным чаем, наверное, лучше горячую какую-нибудь. мне карбонару вот, вот карбонар не хочу. Вот, вот, вот эти вот с, это, с сосисками у них тут очень много сыра обычно, вот именно в таком. Ну, и, конечно же, круассановый. Что-то с тобой проголодалось, да, сильно? Что а, я с моей бумаги набрала? Салфетки. <свен> <свен> ну, вот нифиг, собак на улице трогать. <свен> <свен> <свен> <свен> О, там да там просто молоко, он стоит. Это тайский чай. Ну, просто чай с молоком, ну, похоже, давай попробуем. М -м -м. Крепкий чай с молоком и умеренное количество сахара Ну да. Не тайские. Не тайские. Короче, норм пить можно. Сколько стоит? Ты это посмотрела? 35. 35 бак. Только бак. Они производят что? Водоросли. Водоросли различные, да. То есть, ну по нему понятно, что это еда. Но если вот с этой стороны посмотреть или вообще сотратить кетку, ну реально жампунью, да? <рекунь> да, мне нормально все. Все, Мое М -м -м -м. Тогда. Здравствуйте. Привет. вы работаете? Конечно, а мы не закрывались. Не против я видео Конечно. Окей. Okay. Да, да. В общем, мы делаем видео для YouTube и спрашиваем, какие есть экскурсии. А мы э, даже в самый кризис возили, на самом деле. Но мы с... только свои экскурсии делаем. То есть у нас э, от двух человек уже есть выезды. В течение вот этого локдауна, так периодически Вкусно. ездим, все время смотрели ваш офис открыт. но ну, и вот возник вопрос, о а что у вас есть на данный момент, да? То есть вот, вот, допустим, приезжают люди через песочницу, карантин неважно, да, то есть вот какие у вас экскурсии есть? А, мы и двухдневные дела. Сейчас ИСА насвоили двухдневку, а. сокровища ИСАНа. Вот, Потом на север возим туда Пачабу, на Каоко Национальный парк. Угу. Вот, опять же, старенькая есть программа а, Альпака Парк, Земля Королевы, ага, Чабури. Также. Потом пять провинций, это... Ну, то есть, в принципе, по, по, всей, по всей приставе экскурсионки, которая есть, можно так иначе организовать, да, я так понимаю? Кроме как вот эти шелпотребы по типу Квай, а, Ага, э понял. Кочан, даже Кокут сейчас можно. Единственное, что будет индивидуальная доставка до Пирса, то что все эти извозчики такие, как 35-хоп, они умерли пока. Да, ну понятно, да, да. Это, это логично, пока вот. рынок восстанавливается. А вот такие вот простые, какие вот народные здесь, ну вот, морские какие-нибудь там вот такое. Морские сейчас есть катамаран буквально тысяча бат. Встреча заката. Кстати, 26 числа фестиваль фейерверков. Да, да, Будет 1200 батов выход, чтобы с моря смотреть фейерверк с этого катамарана. Да. Спиртное можно с собой, барбекюшница есть, чуть-чуть там еды дадут, сап-доска есть. Ну, То есть да. э, все... Буквально, кроме как вот эти массовые там, Мадагаскар, конечно, нет, Дольчевита пока тоже нет, Маркок, Так или иначе, можно что-то организовать, Маркок, да. у нас 19 экскурсий, все индивидуальные сейчас. Кстати, uh -huh. пока интересно, okay. пока там ни китайцев, никого особо нету. Окей, okay, понятно, значит, что он, ну, удачи, вот, э, и это, Спасибо. туристов, скорее. Спасибо. Есть взять экскурсии, уже хорошо. Настолько все грустно у Паттайя-парка, настолько все весело на Тене. Здесь просто движуха. Все макашницы города здесь, все кафе открыты, лодки туда-сюда ездят, люди, пикники, тук-туки. Продается все, что можно и не можно. Круто! На пляже утром и хочу вот обратить ваше внимание, что понятно, что сейчас иностранных туристов на пляже крайне мало, но все вот эти вот туристические развлечения не простаивают без дела. Да и Ими активно также пользуются тайцы, катаются на скутерах, на бананах, на лодках. Одержая Джамтин, мы попали под небольшой дождик. И, наверное, в этом обзоре той Патаи, которая сейчас, в которую вы сейчас, возможно, да, уже собираетесь приехать, конечно, надо сказать о погоде. Дождиков в этом году было много. Сон дождей порадовал тех, кто их ждал. А нас он очень сильно утомил, и все никак не закончится. Ожидается со дня на день в праздник Лой Кратонг 19 ноября. Надеемся, что после этого наступит солнечная, ясная, сухая погода, как и должно быть в прохладный сезон. Но если вдруг вас тоже застанет дождик, что делают туристы обычно? Где-то прячутся, например, в торговом центре. Хорошо, что торговые центры в Паттайе работают все и без каких-либо ограничений. Да, ничего не требуется, приходите, внутри все функционирует. И напишите в комментариях под этим видео, какой ваш любимый торговый центр в Паттайе. Наш На. терминал. Терминал. Кресток пляжной центральной улицы. Продолжаем туристический маршрут. И вечерняя жизнь, она в некоторой степени есть. Ну, во-первых, прогуливаться можно по набережной. Обязательно все должны носить маски. На самом деле, большинство их вот приспускает на подбородок. Особенно, когда вот рядом на расстоянии остальные люди. Это нормально. Работают рестораны. Ну, не все заведения, конечно, еще открытые. Некоторые только возобновили свою работу. А кое-где и вообще успели даже обновить фасад, название и вообще... Меню. Э, меню, наверное, да. Этот ресторан раньше назывался Мистер 99 и здесь ловили креветок. Сейчас называется Камикадзе. Э, написано стейк и кафе. Вот такой обновленный ресторанчик для вас. Не все рестораны открыты, поскольку есть один существенный нюанс. До сих пор нельзя продавать алкоголь ну, в ресторанах. В, в заведениях, заведениях, да. Вот, например, Хофф. Это ресторан со своей пивоварней Он сейчас работает Сюда можно прийти купить пиццу, съесть Но знаменитого пива здесь сейчас нет Да и знаменитого бенда с итальянцем тоже нет Никто не поет Ну что там вкусная еда Я еда помню вкусная, там косадилья там и так да. далее да. Рыбная тарелочка Гости есть Гости есть. И у них, обратите внимание, у них вот Тоже есть сертификат Как и у многих заведений да, но ну сейчас, наверное, без него уже никто не работает. У всех, наверное, есть. Кстати, как интересно Wine Коллекшн работает. Они тоже алкоголь не продают. Нет, ты можешь купить вино. Вообще у нас продается алкоголь во всех магазинах. Во всех супермаркетах, мини-маркетах. Можно купить, пить на улице, пить дома. И в ресторане... Чем... Да, можно тоже купить в ресторане вино и пить его где угодно, но только не и в ресторане. Чем многие занимаются. Около 7 левана сидят прям такие это, штабелями и отдыхают. Рестораны пустые. Это просто, конечно, такая несправедливость. Ну и, соответственно... Соответственно, не работают, ну, поскольку нельзя алкоголь, не работают и бары, в том числе, потому что, ну, понимаете, да? Вот. Дискотеки, Дискотеки не работают. Не работают. Соответственно, Волкинг-стрит остается и будет дальше закрыта, как минимум до середины января теперь, вот последнее обновление, продлили вот этот алкогольный бан. Ну, то есть я хочу сказать, что Волкин стрит не работает, и она была одной из достопримечательностей, мы даже сейчас не пойдем ее показывать, потому что там просто вот темень. Два а, года уже практически. Два года. Многие темно. называют ее просто кладбищем туризма. да, То есть, ну, не всего туризма, но, видимо, части туризма потаит. Но кое-где можно вечером все-таки провести время, и сейчас в тот райончик мы переедем. Сой Именно она стала альтернативой Волкин-стрит. Ну, в определенном смысле. Конечно, здесь также не работают клубы и бары по причине того, что нельзя продавать алкоголь. Тем не менее, в течение всей пандемии здесь не утихала жизнь. Работали различные массажки, едальни. Вот фуд кстати, образовался такое новое. А здесь популярное место встречи одиноких сердец, давайте так назовем. Работают массажки. И те, которые... А, были от как массажки да здесь вообще сюда переехала мне кажется вся инфраструктура которая раньше была на волкин стрит, даже торговцы торговцы, не знаю, платьями обувью для девочек еда разная и здесь даже есть коктейль-кар которые наливают, наверное, тоже безалкогольные, безалкогольные напитки. Нет, на написано take away. А, take away, да. Да, вот ну, какая хитрость. Да, и в различных э, кафешках здесь люди сидят э, с чашечками и вроде как пьют... Э, да. Кока-колу. Кока-колу, да. Кока да, Из этих, из, из кофейных чашек, либо... из, из... из кока-колы могут из бумажных. Кока Да, из кока-колы. В общем, ну, и, и надо, знаете, что еще отметить, то, что а, в городе а, уже начала появляться полиция, то есть долгий период пандемии, полиции вообще нигде не было, нигде, ну, просто по вечерам. Сейчас они уже начали проводить рейды, в первую очередь, вот, как раз на различные такие заведения, выявляя, что там в чашечках. А, полиция стала появляться на дорогах, Поэтому с возвращением туризма вернёт, вернутся и наверняка и все прежние порядки. Главное, эти все заведения работают до последнего клиента, так как комендантского в часов в Паттайе нет. И вот все отрываются, веселятся до глубокой ночи. И если сравнить а, Сой Букау и Волкинг-стрит прямо сейчас, то, конечно, это небо и земля. И кажется, что а, Волкинг-стрит все, то есть конец, ее больше не будет. Вот так все на Букау. Посмотрим, как дальше сложится. В любом случае, это тоже часть туристической жизни Патаи. Вот, и она вот есть в таком виде. Ну что, какой вывод из сегодняшнего дня? Все, что вы любите в Таиланде, все, что, к чему вы привыкли в Патае, работает. Возможно, не до конца открыты еще только заведения ночные, но, тем не менее, все есть. Паттайя дальше будет меняться, и если вы хотите смотреть, как Паттайя меняется каждый день, то подписывайтесь на наш канал с прямыми эфирами, ссылка в описании. Там мы перемещаемся Патае пешком на матовая на машине. В общем, мы показываем город, как он есть. А в данный момент можете посмотреть, задать вопросы, пообщаться с нами. В общем, эй, эй вперед! Ждем вас в комментарии в Паттайе. Всем пока! Пока! Pai, tu cá